Сергей Вячеслав, может быть разделить отдельно и с, с людьми надо может быть разговаривать не так что вот там 64 статья там то все а может быть вот так вот и вот сказать вот так вот откровенно что братья нас предали и продали вот это управленческая верхушка и никто кроме нас с вами сейчас не решит наши вопросы, потому что они и дальше нас будут и предавать, и продавать. И пусть Бог с ними там те вот эти вот, которые там находятся. А обычный народ, обычные люди, которые ни в чем не виноваты, они действительно, мы уже сейчас знаем, нас, про, нас продали, предали, и тогда они уже будут делать ну, для себя решение. А так вот я тоже против всех, вот всех обвинять в этом, потому что люди не виноваты, правильно? Мы их кормили, мы вот этих туняцев кормили, они нас продали и предали. Поэтому следующий вопрос, смотрите, у нас такой вот возникает, вот следующий блок вопросов, люди спрашивают, что делать, как делать, в общем-то эти самые, вот даже если кто-то решил присоединиться, вот люди что пишут. Уважаемый, это Валерий Олейников, уважаемый Сергей Вячеславович, да не надо нам высоких зарплат, большинство людей с удовольствием перейдут к вам за ту же зарплату, что имели в РЭП, и ни о какой корысти тут речи нет. Людям нужна банальная защита их детей, как физическая, так и финансовая. Неужели это трудно понять? Да люди готовы, да люди давно готовы. Это несколько он, он написал человек комментариев из моих лично из этого на стене. И вот я выбрала такие острые. Да, люди давно готовы идти к вам работать, только даже месяц без зарплаты для них может обернуться болезнью или даже смертью их детей. Неужели Тараскин этого не понимает? Ну, вот Он тоже самое пишет. Тараскин, как всегда, в своем стиле, ни на один вопрос прямо и конкретно не ответил. В процессе ответа, как всегда, съезжает на своем. Мол, регистрируйтесь в наших базах. Сам раньше говорил, что за естественное право. И тут же опять всех в реестры хочет вогнать. Итак, значит, смотрите. Люди, человек правильно пишет. вот, ну, И зарплаты им не надо большие. И многие пошли бы работать. Вопрос, а мне кто зарплату платит? О чем он пишет? Я, я, честно говоря, не пойму, о чем он пишет. Он мне платит зарплату, вот этот человек. Я работаю, я работаю врачом. Вот завтра у меня полная рабочая смена. Я пойду на работу и буду работать врачом. И в свободное от работы время заниматься тем, что связано с Союзом СССР. Ну, надо пояснить, что свободное от работы время... В свободное от работы время. Дело в том, что никто его с работы не выгоняет. Дело в том, что каждый человек понимает ситуацию через, через вот свое мировоззрение. Дело в том, что вы можете работать в Союзе СССР, даже находясь на службе в, в неких органах Российской Федерации. Задача ведь не в том, чтобы вы так сказать, присутствовали постоянно. Задача в том, чтобы вы приносили пользу, делали нечто полезное. Они все всегда думают, что вот мне надо бросить вот свою любимую работу. Да не надо ничего бросать. У нас большинство тех, кто работает в Союзе СССР, совмещают обычную работу и работу в Союзе Советских Социалистических Республик. А что вы скажете по поводу реестра? Ведь э, действительно, естественное право подождите, предусматривает какие-то реестры. Подождите. Значит, вы каким образом будете регистрировать человека на работе? Вы, приходя на работу, э, документы какие-то предъявляете? Еще раз я вам говорю, мы, мы не общественная организация, мы государство. Приходя к нам на работу, вы обязаны предъявить документы. Первое. Мы должны убедиться, что вы гражданин СССР. Для этого вы должны к нам принести свое свидетельство о рождении. Это первое. Второе. Мы должны убедиться, что вы учились, женились, получили там такое-то образование и проработали там по какой-то специальности какое-то время. Каким образом мы будем принимать на работу человека, даже не зная его фамилии, имени, отчества? Вы хотите, чтобы мы действовали так же, как действуют фантастические организации, которых сейчас полно под видом СССР, которые, собираясь в зале, собирают подписи у лиц, даже не удостоверившись, что это граждане СССР? Вы же понимаете, что если 30-100 человек собралось в зале, выбрали какого-то человека, там, неважно на какую должность, и написали, что эта должность в СССР, мы должны первое убедиться, что каждый из тех, кто его выбирал, является гражданином СССР. У них есть эти документы? Ответ нету. А если вы не знаете, кто за вас голосовал, вы кто вообще? Вот как раз та ситуация, про которую задавали в прошлом вопросе, она здесь реализуется. К вам приезжают огромное количество иностранных диверсантов и прекрасно выбирают нового главу там, региона и так далее и тому подобное. Потому что у вас не хватает ума даже идентифицировать тех, кто к вам приходит. Каким образом мы должны понять, что человек тот, за кого он себя выдает? Вы знаете, что половина людей, которые сейчас появляются на экране под, по теме СССР, называются не своими именами и не своими фамилиями. Вы знаете об этом? А я знаю, потому что часть из них в свое время были в том числе у нас. Вот. Был такой президент СССР Тристан Присягин. Так вот он не, не Тристан и не Присягин. У этого человека мы много раз просили предъявить хоть какой-нибудь документ удостоверяющего личность, хотя бы паспорт Российской Федерации. Он и этого не сделал. Потому что он придумал себе ник, вот, вот примерно то же самое, как, как вы сейчас делаете. Вы э, вместо того, чтобы обратиться ко мне от имени какого-то человека, зачитываете ник. Йоколэмэне, ОПРСТ и так далее. Мы даже не знаем, кто это пишет. Мы даже не знаем, он Нет, наш человек, или, или это, это так, может быть... Подождите, подождите, хорошо. Фамилия. Даже если имя и фамилия есть, вы можете его идентифицировать? Ну, вообще-то да. Каким образом вы его идентифицируете? Ну, понятно, хорошо. Вот, а, вопрос то, в том, что и работать и... в государственных структурах, не идентифицировав человека, вообще невозможно. Вот тот вопрос, который, так сказать, задают по поводу того, почему вы нас вносите в реестр. Расскажите мне, каким образом, не регистрируя человека с точки зрения его гражданства, так сказать, опыта жизни, образования, можно его принять на работу? По-партизански, Сергей мы... Вячеславович, мы же Нет. живем в условиях войны и военного времени, по-партизански. Каким образом он будет нести ответственность? Каким образом? Если мы не знаем, кто это. Вы хотите, чтобы произошло то, что происходит во многих вот этих общественных организациях, когда приходят вот эти скоропостижные люди, о чем-то там заявляют, громко кричат, вот, а потом исчезают. Вот. И никто не знает нигде они живут, ни как их зовут. Они пришли на собрание, там кого-то избрали. Мы этими вещами не занимаемся, тем более в условиях войны и военного времени. Возможно назначение на должность только по иерархии. Соответственно, вышестоящие назначают ниже стоящих. Других вариантов назначения не существует. Выборы не работают в условиях войны. Невозможно, собрав на, на площади толпу, что-то решить. Я уже об этом вам говорил много раз. Мне не верите? Возьмите поломанный сотовый телефон, выйдите на улицу и попробуйте при помощи толпы его отремонтировать. Умный человек идет к одному специалисту, который делает ремонт этого телефона. То, что рассказывают нам сейчас, это, так сказать, обратитесь к народу. Народ не может отремонтировать телефон. Телефон ремонтирует конкретный специалист. Каждое действие, которое требуется для работы государственной структуры, требует специалиста нужного профиля. Бухгалтера ли там, дипломата ли там, того, всего, пятого, десятого но это специалист в определенной области, каким образом мы должны убедиться, что он действительно специалист? Хорошо, ответили. Yeah. Значит, следующий вопрос задает Елена Ковалева. Видите, есть имя и фамилия. Мария, человек yeah. или дитя Божье, это один правовой статус, она пишет, имеет только права и никому ничего не должен, за исключением своей вечной души. Гражданин – это совсем иной правовой статус. 20% прав и 80% обязанностей от прав человека. Тараскин призывает нас восстановить гражданство СССР. Но как же быть тем, кто уже осознал себя человеком или детьми Бога, что в принципе одно и то же? Прекрасно. Дело в том, что то, что она говорит, это забегание далеко вперед. Значит, все эти особенности... Существование человека в разной степени его осознанности, в разной степени его осознанности должны быть прописаны в документах. У вас есть документ, принятый на государственном уровне, в котором дети Божьи имеют какие-либо полномочия? Давайте примем. Давайте примем! Только для этого надо восстановить сначала СССР, вот, собрать все соответствующие. Труппы. А вы издайте, Сергей Вячеславович, указ. Я не могу этого сделать, у меня нет таких полномочий. Я не, не могу заниматься законотворчеством. Это первое. Второе, я не могу это сделать по, в силу того, что значит, у меня нет достаточной квалификации. Я всем привожу простой пример. Вот многие так говорят. Помните, вот многие же говорят, славяне, по поводу копного права. Это знаете, почему они так говорят? Потому что они никогда не видели, что такое право одного государства. Свод законов Российской империи из 56 томов формировался Российской империи на протяжении 170 лет. Если вы готовы в одиночку сделать эту работу, милости просим, через 5 миллиардов лет мы с вами встретимся и вы предъявите э, результат той работы, которую вам удалось сделать. Еще раз вам объясняю. А мы, а мы можем обсудить? Мы можем обсудить какие-то меры принять для того, чтобы люди не боялись, допустим, ну, зарегистрироваться, восстанавливать свою страну, державу, но чтобы они были уверены, что их неправовой статус, вот они знают, что они дети Божьи, они человек, они дети Божьи, чтобы это не, не подвергалось никакой, никакому изменению и никакому, никакой дискриминации, и, и только по воле человека это должно меняться. Можно это обсудить как-нибудь? Это можно обсудить, и это надо внести в Конституцию. Если вы внесете статус соответствующие статусы в Конституцию, они будут у вас законодательно, так сказать, находиться в высшей точке иерархии законодательной. И все. Вопрос. Но Тараскин не меняет Конституцию. Вопрос не по адресу, понимаете? Мы соберемся, Сергей Вячеславович? Соберитесь, сами? да, соберитесь, это, это несложно. Референдум, референдум по данному вопросу, да. да. Вот. Во люди да. должны знать, перспектива, люди должны знать, как это... Мария, вы очень сильно переоцениваете свои возможности. Я вам еще раз вам говорю. Вы очень сильно переоцениваете. Во-первых, для того, чтобы написать подобного рода документ, вмешаться, ну, например, в Конституцию, надо собрать рабочую группу из очень серьезных профессионалов. Это первое. Второе, провести всенародное обсуждение. Вы же помните, как принималась Конституция седьмого года. Там были десятки миллионов предложений от простых граждан. Для того, чтобы работать с таким количеством информации, у вас должен быть целый орган создан специально в государстве, который принимает предложения, которые связаны с ну, там, изменениями, дополнениями Конституции. Эта работа длится несколько лет финансируется, так сказать, из бюджета страны. Там работают сотни специалистов. Вот просто обработайте вручную там, 5 миллионов предложений от разных граждан. Это, мы знаем это, знаем. И мы сейчас говорим о будущей Конституции. Не о, не о том, что сейчас. Нам тут не надо ничего менять, там mm. не надо. По, после референдума нам нужно будет принимать новую Конституцию. Мы об этом говорим, о будущем. Вот о будущем. Поэтому спасибо вам за ответ. Например, я поняла, что это можно обсуждать, можно вносить какие-то предложения, можно что-то подумать, потому что очень большое количество сейчас наших соратников, сторонников, они, для них это является препятствием. Они не хотят ни в какое гражданство вступать, потому что они осознали себя, они понимают, что происходит, они знают свой правовой статус, и они хотят в этом статусе остаться, но защищать свою землю. Мы будем защищать свою землю. Вопрос... Вы, вы ошибаетесь, Мария. Вы сейчас говорите вещи, которые взаимно друг друга исключают. Если у вас нет гражданства, у вас нет земли. Вы землю-то откуда свою возьмете? Отвечаю вам, Сергеевич Вячеславович, как вы да. нас учили. Да. На основании грамоты Александра Филипповича Македонского земля передана не гражданам, а передана славянским родам. Да? Передана в управление благородной породе славян. Докажите. Да. А я всем говорю, предъявите, докажите, что вы относитесь к благородной породе славян. Вам докажем, а мы вам докажем. Не-не-не, Мария, не надо говорить мы. Не надо говорить мы. Всегда говорите от своего имени. Вот я от своего имени я вам докажу, что я принадлежу благородной породе славян. У меня есть доказательства. И я предоставлю вам и документы, и поступки, и благородные дела. И все предоставлю, например. Да, в общественном интересе. Я, я уже неоднократно это расшифроваю. Других так научу. Хорошо, хорошо. Это очень хорошо, что люди э, смогут сделать действие и потом предоставить а. его в качестве доказательства о том, что он, конкретный человек, совершал поступки в общественном а. интересе. На благо не себя любимого, а, так сказать, общества, рода, народа, так сказать, всего человечества, в зависимости от того, в каком масштабе он действовал. Прекрасно. А. Пусть люди стремятся к этому пусть люди стремятся. Потому что мы определили, благородный это благо для своего рода, который делает человек. И мы это делаем каждый день. И мы mm -hmm. готовы вам предоставить благородные поступки, которые в интересах народа, в интересах своей земли, в интересах своей истории, в интересах своих детей и будущего. Люди, мы этим только и занимаемся. Поэтому мы можем предоставить. Мы честные, мы всегда живем по чести и по совести. Мы можем предоставить такие, но гражданам ничего не предоставлял. Этот Александр Филиппович, царь Македонский, гражданам ничего не предоставлял. Мария, значит, до грамоты Александра Македонского вы еще должны дойти. Значит, единственным субъектом правовым, как я уже неоднократно объяснял, является Союз Советских Социалистических Республик. И попасть, ну, и попасть в, и попасть в э, субъект, который описан в грамоте Александра Филипповича Македонского, вы можете только одним способом, пройдя через Советский Союз. Кстати, это касается не только жителей нашей страны и любой другой страны. Пока их не зарегистрирует Советский Союз, они до, этой момент, до этого момента являются нелегальным, э, так сказать, противоестественным и даже преступным образованием на планете Земля. Ну вы знаете об этом. Так вот, на, на, давайте, давайте идти с первого шага. Вы мне рассказываете про последний шаг, не сделав первого. Этап номер один. У каждого, у вас есть документы по грамоте Александра Македонского в кармане? Вас, вам кто-то выдавал, так сказать, эти документы лично на вас? Я сама себе возьму. Вы их не возьмете. Вы их не возьмете, потому, потому что не будет подтверждения, потому что чтобы что-то сделать, надо иметь полномочия. Вот. Да. вот у царя-царей Александра Филипповича Македонского были эти полномочия, но, как видите, он их не, не, не дал никому персонально. Он дал их людям, которые э, ведут определенный образ жизни и имеют соответствующий уровень мировоззрения. Хорошо. Okay. По, по вот этому вопросу мы подробнее можем ну, поговорить, потому что это серьезный вопрос. То есть... Я так понимаю, вот на Елене Ковалевой мы ответили достаточно, что этот вопрос можно обсуждать, что никаких препятствий для этого нет. Просто нужно этот вопрос как-то вот урегулировать. Я тоже вот считаю, что это важно. это очень важный вопрос ну, для наших соратников, для наших сторонников. И следующий вопрос задает Будимира. Значит, странно, что Тараскин не сказал ни одного слова про Веды, хотя обладает ведическим знанием и вроде бы говорит все правильно, кроме одного. Может, может он когда-нибудь упоминал про Веды? Мария, спросите его про Веды, интересно, что он вам ответит. Это очень важно, что он вам ответит. Если человек, ну она пишет там дальше, не владеет ведическим мировоззрением, не ссылается на веды и ведическое здравомыслие, то такому человеку нельзя доверять, потому что он либо в мороке не ведает, что творит, либо намеренно, намеренно вредит, манипулируя сознанием людей. Человек либо ведает, либо не ведает. Неведающего человека легко ввести в заблуждение, поэтому ведическое здравомыслие, это иммунитет против лжи. Все наши беды от неведения, от невежества. Ну, кроме этих вопросов, есть что-то, что родилось у, у Будимира. Вот. В данном случае она предъявляет только претензии. Вопрос: где документы, так сказать, подтверждающие, что Будемира владеет ведическим мировоззрением, что она понимает это? Или она там где-то внутри себя это знает? Вот я вот конкретно, подождите, я конкретно написал документы, в которых описан приоритет естественного права, приоритет абсолютного права, приоритет, так сказать, человеческого права, космического и так далее. А потом по иерархии мы спускаемся до вот этих нижних уровней права, которые есть в государствах и так далее. Вопрос не в том, что они противоречат друг другу. Они не должны противоречить друг другу. Просто различные виды права регулируют различные, э, скажем так, уровни нашего, нашей социальной жизни, понимаете? Есть виды права, которые регулируют наши взаимоотношения с инопланетными цивилизациями. Их не обязательно описывать в государственном праве. Потому что государственное право регулирует жизнь людей на территории. Есть, э, так сказать, много видов права, которые описывают... Как человек себя должен э, вести, там, например, в семье, да? ну вот известный всем э, документ, который называется домострой. Как там правильно воспитывать детей, взаимоотношения между мужем и женой и так далее и тому подобное. Вот э, люди, э, которые задают эти вопросы, в том числе Будимира, она путает эти вещи. То есть существуют виды права, которые регулируют э, ваше поведение внутри вашего дома, а есть э, виды права, которые регулируют ваше поведение, так сказать, в сообществе разумных цивилизаций единого космоса. И это разные документы. Они находятся на разных уровнях. И они должны находиться в, на разных уровнях, потому что заниматься этими вопросами должны соответствующие люди. Но тот, у кого хорошо получается так сказать, ну, воспитывать детей, должен писать право, которое связано с воспитанием, там, с мировоззрением детей, с их подготовкой, там, тем 7, 5, 10. Тот, у кого получается общаться с так сказать, инопланетным разумом, вести с ними переговоры, там, и, и так далее, и тому, и, и тому подобное, должен этими вопросами заниматься. А здесь все валится в одну кучу. Все валится в одну кучу. Дело в том, что ведическое мировоззрение сейчас, вот сейчас, в настоящее время, его невозможно вести в чистом виде. По одной простой причине. У вас нету этих людей. Вот. Оно основано на высоком уровне сознания. Каким образом вы в обществе, где каждый второй готов совершить преступление ради собственной выгоды, вот, вы введете естественное право. Вы будете взывать к его совести? Вы будете взывать к совести банкира? Мы сейчас объявим так сказать, о том, что граждане СССР должны вернуться в правое поле СССР. Как вы думаете, кто первый придет? Конечно, такие прославленные так сказать, люди, как Валентина Терешкова, которая продала нас, только вот несколько дней назад она нас продала с потрохами. Она обнулила, так сказать, предложение у нее, там, обнулить, так сказать, результаты ну, предыдущей, так сказать, деятельности Владимира Путина. То есть она в нарушении всех законов, которые есть, и в Российской Федерации, и в Советском Союзе, и просто человеческий закон, и законов совести, чести, она все так сказать, выбросила на помойку и получила соответствующую выгоду. Наверняка мы об этом скоро узнаем. Точно так же, как э, Руслан Имранович Хасбулатов в свое время получил преференции за ту сложную работу, которую он провел со знанием э э, Совета э, народных депутатов э, Российской Федерации, который впоследствии... То есть все, все эти люди проводят э, манипуляции. Вот. Вопрос в том, что все время пытаются бежать впереди паровоза, то есть не достигнув первого этапа, говорят о втором, не достигнув второго этапа, говорят о десятом. Мы не можем сделать все одновременно. Давайте сначала, давайте идти поэтапно. У каждого из нас в кармане есть только документы Союза ССР. Других документов у нас нет. Давайте на базе Союза ССР как единственного законного субъекта, возродим просто законное право на, на планете Земля. На основе э, других документов, которые есть у, у граждан Союза ССР, как у представителей благородной породы славян, возродим право, которое связано с э, так сказать, управлением планетой Земля и проживанием выше северного тропика и так далее. У нас есть еще тысячи, тысячи нерешенных вопросов. И абсолютное большинство людей, которые сейчас вот появятся в этом праве, они привыкли жить так, как, как они жили при капитализме. Человек человеку волк, выгода прежде всего, эгоизм – главное качество. Что вы с ними сделаете? Как вы, их, как вы приведете в общину, в ведическую общину человека, который всю жизнь воровал? Вы менеджеров туда приведете? основной закон чему учат менеджеров у нас больше половины специалистов которые сейчас работают на всех уровнях это менеджеры чему учат менеджеров притворяться объегоривать, так сказать выдавать себя за того кем он на самом деле не является скрывать прибыль то есть все виды жульничества вот, они стали профессией для многих людей в том числе и живущих на нашей территории. Это жульничество в чистом виде. А банкиры разве не жулики? Все, все кто сейчас работает в сфере услуг, по, по большей части это жулики. Потому что они, все, что их окружает, толкает их на это. Вот и они действуют в соответствующем формате. Вот. И как вы, как вы будете с ними организовывать ведические общины? Чтобы организовать ведическую общину, извините меня, надо вырастить несколько поколений людей, которые готовы жить на, на правилах, так сказать, чести, совести, так сказать, гармонии и так далее. А это если, вы... а если это мы это сейчас будет. соберем, так сказать, толпу с улицы и скажем, давайте жить по ведическим законам, я вам скажу, чем это кончится. Через три месяца мы приедем туда, где была эта община, вот. найдем там, так сказать, множество трупов и двух-трех крепких парней, которые остались живы. Вот. В результате этой братской так сказать, любви, потому что, потому что они не готовы решать вопросы по чести и совести, они же знают, что такое правда, а правда – это личное, а до истины им еще очень далеко, а что такое истина, им никто не объяснил, и истину, что изначально от Творца они на сотни мелких частных правд дробят, и каждый воюет за свою. И вот пока вы не, не объедините вот эти сотни, тысячи, миллиарды частных правд, в единую истину. У вас не получится то, о чем мы говорим. Да, Сергей Вячеславович, нам предстоит дорога такая вот непростая, но нам на, перв... ну, на первых порах, да, нужно сначала защититься от истребления, полного истребления народа, а потом уже решать вот эти вот вопросы. Я согласна, что это нелегко, но мы стремимся к этому, будем это делать обязательно. И вот последний вопрос, который как раз вот э, можно завершить всю, весь этот ответ и на все вопросы, нам пишет Елена Смирнова. Значит, э, мы давно, про, к вам обращается Сергей Вячеславович, мы давно проснулись и разобрались. Я вчера прям плакала, мы ничего не делаем, это ужас. Вчера Панарин ну, в каком-то ролике заявил, что Путина будут короновать и посадят на престол Ивана Грозного. Я плакала от ужаса. Причем его короновать будут уже 29 ну вот, апреля. В одном из храмов, стоящих на Красной площади, будет коронация. Про вирус давно уже понятно. То, что это запугивание. Они боятся вспышки, что народ поднимется. Угу. Ваше мнение? У новый тарь будет или как там? Нет, мое мнение всегда сводится к одному. Если вы не будете ничего делать, у вас не только Путина коронует соберут всех чертей со Вселенной, и здесь их везде, в каждом регионе будут короновать. Потому что вы занимаетесь только тем, что рассуждаете, но действия нет. Я еще раз говорю, нужно действие. А действие, это первое, надо получить законные полномочия для этого действия, а второе, надо его осуществлять. Я все, всех спрашиваю, вот во Владикавказе разгонял, так сказать, некий там, ОМОН там, или Росгвардия, да? Где, где, так сказать, отряд милиции особого назначения Союза СССР, который мог бы противостоять тем, которые пришли разгонять людей во Владикавказе? Такой есть отряд? Но это да. уже между междуусловица будет. ОМОН СССР существует? Нет. А каким образом вы можете противостоять так сказать, силе, если вы никак не структурированы. Если у вас нет законов, у вас нет прокуратуры, у вас нет судов, вот. вы можете только, так сказать, устроить там мордобой, братоубийственную войну, вот и все, что вы можете устроить. Собственно говоря, это, это, это там и происходит, когда, так сказать, ОМОН собственный отказывается, Значит, там осуществлять какие-либо действия, привозят Росгвардию там, или ОМОН из соседнего региона и начинается братоубийственная бойня. Это как раз то, к чему стремится та же самая Российская Федерация. Поэтому еще раз вам говорю, право, подкрепленное, так сказать, соответствующими действиями и в конце концов силой, но сила это, ⁇ это последний рубеж. Дело в том, что на вас никто не будет нападать, если будет знать, что вы сильный. Поэтому обретите эту силу через э, действия, которые совершают граждане ССР, находясь на службе в Союзе ССР. Понятно, что первым будет тяжело. Да, вот мы первые, вот мы уже много лет проработали на собственном энтузиазме, за собственный счет. И нам даже некоторые говорят, что вот они нас кормят. А я, между прочим, с работой не уходил ни один день. Так не да. говорят. Просто люди рассуждают. Ну, вопрос. Да, они что... пускай рассуждают, потому что им все время кажется, что я э, там Платошкин или там, э, Жириновский и так далее. Нет, я, я зарабатываю, так сказать, на жизнь собственными руками. И всегда работал собственными руками. Ну, Сергей Вячеславович, на сегодня мы закончим ответы на вопросы. Я вас благодарю за то, что вы. Уделили внимание и честно ответили на все. Я напоминаю зрителям, что первым же указом от 18.03.2010 года Сергей Вячеславович Тараскин поставил ложь вне закона. И он сегодня нам подтвердил, что ложь, вранье, брехня ⁇ это сатанизм. Я горячо поддерживаю такую позицию. Я считаю, что это должно стать основой нашей жизни. Всех. Только так мы сможем преодолеть вот эти острые, сложные времена. И только так мы найдем консолидацию общества. Я благодарю вас, Сергей Вячеславович, и я прошу прямо при всех, прошу вас продолжить наши дискуссии по вопросу естественного права. Мы хотим знать, вот мы горячо хотим знать, как мы будем... Вот СССР э, в естественном праве, это как, это что, это, это как будет, это какой рай будет. Поэтому я бы просила вас, чтобы вы немножко уделяли хотя бы раз в неделю нам время, чтобы мы на эту тему могли с вами поговорить. Хорошо, будем встречаться. А сейчас я прощаюсь с вами, всего доброго, спасибо вам за ответ на вопросы. Ждем вас в следующий раз в нашей студии. До свидания. До свидания. Спасибо за внимание.